Как к нам записаться на прием? Все жалуются, что не могут к нам попасть, что не могут дозвониться. На самом деле, возможность человека не безграничны. Я могу лишь принять несколько человек в день, а звонят а желающих несколько сотен. Электронную запись мы делать не будем. С 1 сентября звонки по телефону не принимаются. Не звоните, смысла в этом нет. К этому же телефону привязаны WhatsApp. Вайбер и у нас есть группа ВКонтакте в ссылках в описании все есть пишите туда или WhatsApp или Вайбер наговаривать не надо голосовые сообщения мы тоже не слушаем только пишите не переживайте если у вас есть ошибки ничего страшного главное чтобы была обратная связь если вы действительно ее хотите получить еще раз повторяю WhatsApp, вайбер группа вконтакте группа вконтакте называется костоправ ульяновск следующее заявки мы запись ведем на октябре запись будет вести и на последующие месяцы только 15 числа предыдущего месяца то есть на октябрь будет запись 15 сентября почему мы не делаем электронную запись к сожалению, к сожалению уже появились мошенники, которые пытаются перепродавать очередь к нам. Мы это всячески исключаем, которая пытается занять несколько мест всеми правдами и неправдами, поэтому с каждым человеком работаем индивидуально. Именно поэтому у нас каждому индивидуальный подход. Каждого человека мы разбираем не только мы правим, но и разбираем психологическое состояние. Именно поэтому. У нас мы не можем принимать много людей. У нас очень мало людей мы можем принять в течение месяца. Пожалуйста, не обижайтесь, смотрите видео. Но если Бог вас послал к нам, если вам суждено записаться, то вы попадете. Будьте здоровы. Будем выписать, будем делать еще видео через какое-то время. Вы сможете частично снимать себе боли самостоятельно. Спасибо.